Все нормально? Да, да. Я, я хочу домой. Нет, нам в лагерь. Там безопаснее, пойми. Ладно.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 Могу помочь. Могу помочь. Да я просто смотрю. А когда-нибудь топлива вообще не останется. Дай-ка я на него посмотрю. Возвращайся. Значит, мы не хотим, да? Пока. О, Бухарь сказал, вы типа собрались рвануть на север. Да, точно. Как только все снаряжение соберем, двинем отсюда, а тот Такер что-то мне уже на нервы действует. Черт, мы все будем по тебе скучать. Ну, а я по вам не буду. Да, до скорого. Ага. Я вернусь. Как думаешь, хватит? Лучше даже не спрашивай. Пока что это все. Эй, что тебе нужно? Да я просто смотрю. Ну ладно. Пока. Нужно что-то. Привет. Тебе что-то надо. Что-то нужно. Чем еще могу помочь? Тебе еще что-нибудь нужно? Да, это я могу улучшить. Ну, ладно. Отойди. за хрень? Работай давай. А ну-ка, работу. Эй, нет, Что нет, нет, нет, не надо. Я приступаю. Дик, ты знаешь, намас монтировка и храмами Ой. на лице? Нет. Его все зовут Лимбо. Не знаю. Он вчера пришел в лагерь, принес кое-какую добычу. Выпил немного. Ушел, похоже, только сегодня утром. А, Такер, я за охрану не отвечаю. Скажи, Алкаю... Он насмерть забил двоих, Дик, в том числе женщину, Боумана и Хьюит. У нее лицо было разбито до неузнаваемости. Хьюит? Это Мария, что ли? Господи. Он местный, этот ублюдок, Лимо. Элкай говорит, они обосновались в старой егерской сторожевой вышке на восточном склоне трехпалого Джека. Ага, знаю, где это. Я разберусь. Я так и думала. Привет. Я просто смотрю. Погоди. Слышишь? Да, дик. Мне тут свезло. Все-таки не зря я взял эту рацию. Я знаю, куда они собираются завтра. Ты же сказал, что один с ними не справишься. Нет, но если повезет, я смогу пошарить в вертолете и. Покажи им, брат. Только помни, что Джек говорил. Жми на газ, но не отгоняй своего ангела. Да уж. Джек много разных глупостей говорил. Отбой. Посмотрим, чем там Неро занимается. У Брайан назрел разговор. На помощь! нужно. Боже, Помощь! Угомонись! Еще трофеи. Это радио Свободный Орегон. Правда? Освобод... Сейчас я тебя вытащу. Тебе здесь не выжить. Я знаю лагерь. Там безопасно. Что? Что? Лагерь? Есть лагерь? Какой лагерь? Где? Где? Покажи. Я пойду. Иди в сторону трехпалого Джека. Найди курорт Соломея. Поговори с Алкаем Тернером. Он поможет. О, о спасибо. Спасибо. Черт, я думал, у меня конец! Мне... Я бы сдох, понимаешь? У -у -у. Большое спасибо, я не. Спасибо! Спасибо! Скажи им, Дикон, Дикон Сент-Джон, держись подальше от дорог и беги! Хакер, я на месте. Да, похоже, Лимбо с приятелями здесь уютненько устроились, прямо как дома. Ты говорила, у него лицо в шрамах. А еще приметы есть? Это люди <связать> <они> в зеленый... <связать> <связать> Ладно, так о чем была речь? Он ходит в зеленый курт, как толпанный лебрекон. Принеси мне его монтировку, Сэн Желательно, чтобы на ней была кровь с его скотской рожи. Я понял тебя. А? Заряжаю, заряжаю, я понял тебя, отбой. Железный... Железный зуб еще при тебе, да? Бегай! Да, бегай! бегай. А. Вали, гад! Начинаем им? Могу помочь. Нашел этого ублюдка? Ага, вот его монтировка. Все, как ты просила. Молодец. Дик, в таких делах я всегда рассчитываю только на тебя. Слушай, я понятия не имею, куда вы с бухарем свалили, но я рада тебя видеть. Мы недалеко, Такер. Если что, ты знаешь, как меня найти. иди Колкаю, я переведу кредиты. нужно топливо у меня найдется байк совсем в хлам заливай Да, yeah, конечно. Sure. Понял. Конец связи. Интересно Ну что, научить тебя охотиться? Я умею стрелять из пушки. Это винтовка, а не пушка. Я служил в Десятом Горном, так что не надо мне тут морпеха включать. Олени убивают совсем не так, как человека. Или фрика. Основа охоты — взять след. Нужно собраться. Увидеть подсказки природы. Если приглядеться, увидишь знаки. Олень не поймет. Свежий. Ну да, вижу. Ведут туда. Да, это понятно. Ну так пойдем. Вон он, твой олень. Вижу. Вот, держи мою винтовку. Если служил в десятом горном, с оптическим прицелом разберешься. Да, Колп, уж разберусь как-нибудь. Не спеша, не спеша. Попал. Ха, четко. А черт, я его только задел. Он ушел. Нет, это ничего. Ты его ранил, он теперь быстро ослабеет. Главное – выследить. Ага. Держи мою винтовку. Если служил в Десятом Горном, с оптическим прицелом разберешься. Да, Коп. уж разберусь как-нибудь.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 Скоро свалится. Я думаю, мы вот-вот увидим его тушу. Ну что, умеешь потрошить добычу? Да, мы с Бухарем и раньше охотились до всего этого, он еще с отцом своим на оленя ходил. В общем, он показал мне, как потрошить надо. Ну, при всем уважении к Бухарю, тебе есть чему поучиться. Уж больно много мяса зря пропадает, но в целом неплохо для новичка. Ну, спасибо. Ладно, давай-ка назад винтовку. Держи, спасибо. Расклад такой: мясо нам нужно как можно больше. У нас еще не все встали на ноги после того нападения. Ладно, Коуп, я буду иметь это в виду. Сейчас от Делади, Мэнни. Твой байк можно улучшить. Водище всегда нужно топливо. Жизнь намада. Нам все время не хватает инструментов. То одного, то другого. Отлично. что то еще Ой, это клёвая штука. Идиотизм. С чего хоть начать-то? Ведь возьми теперь на сто лет. А ты Это не так. Нам все время не хватает инструмента. Кто одного, кто пока одного, другого. Я могу помочь. Хочешь что-то предъявить? Что тебе нужно? Я могу предложить еще что-нибудь. Неплохо. Стоящая вещь. Хорошо. Спасибо. На сегодня это все. Здорово. Ну, как жизнь в лагере? Ха, ты без дела не сидел. Пока все. А, хватит тут. Еды вечно не хватает. Как дела? Привет. Сейчас открою. Выглядишь я не очень. Как дела, бухай? Да нормально со мной все. Слушай, тик у нас мало припасов, нам бы один выдавил, если получится. Да, правда. Как-то мы давно не охотились. Попробую там по дороге раздобыть тушу. Коуп меня кое-чему научил. Хочешь верь, хочешь нет. Шутишь-то? Спасибо. До скорого. Ладно, надо раздобыть мясо. Статья Холмин. пару ловушек. Док, вам много еще времени нужно. Я не доктор, я вам уже говорил. Простите, лейтенант умрет. Долго не еще... ходит. Табана сатратус подтвердилась. Вот много слепней, хорошо, что нам не костюм. Труп относительно целый. Судя по всему, Эй, это вы это слышали? заражение штаммом Ну, по крайней мере, тебя не разорвали фрики. Ты ведь и сам мог стать одним из них. Думаю, тебе бы это не понравилось. А -а. Что тебе надо? Не подходи. Мы просто поговорим. Протокол неро 2.37 предписывает, что при проведении операции в карантинной зоне, если я встречу каких-то намагов, то есть гражданских, мне запрещено вступать ими в контакт. Правда? Ты же вроде уже вступил. Так. В контакт. Ну, в общем, да. Ты живой. Да. Живой. Как? Как ты выжил, брат? Я, я, я, я не понимаю. Короче, в ту ночь ты был там, в Фермале. А потом в лагере беженцев вертолеты горели. И все до одного погибли. Там всех перебили, там всех разорвали на куски. Ладно, так, слушай, я могу, по-хорошему или по-плохому. По-хорошему, мы поговорим, ты ответишь на вопросы и пойдешь копаться у фриков в кишках, или зачем ты там сюда приперся? По-плохому. Я вскрою на тебе скафандр и глянем, как твои дружки отнесутся к тому, что ты надышался зараженного воздуха. Что выберешь, о, Брайан? Ладно, хорошо, хорошо. Но вспоминай, на крыше старой пивоварни я посадил в твой вертолет раненую женщину. Да, я помню, ну конечно, у нее было ножевое ранение. Я пришел в лагерь беженцев, в который ты должен был ее доставить. Все были мертвы. Я повторю вопрос. Как ты смог выжить? Нас там не было. Нас развернули на юг, в другой лагерь. Тот, что был напере, был захвачен. Поэтому нас отправили на юг, в лагерь возле Силдер Лейк. Там кто-то выжил? А сейчас? Не знаю. Меня перевели в исследовательскую группу. Давай, тихо, ты, ты, тихо, тихо. Я, я, я, я выясню. и Я узнаю. У тебя наша рация. Вот как ты. Я ничего не обещаю, но я проверил. Ага, вместе пойдем. Не, не, не надо. Ты их не знаешь. Они тебя застрелили. А я застрелю тебя. Слушай, если хочешь меня убить, убей. Понял? Я сделал, что мог. Это была твоя жена? Я ей поставил капельницу, кислород. Я ее спас. А я греб за это проблему. У нее начался сепсис. Она бы не выжила. Я отвез ее в госпиталь. Я ее спас. Убираем. Прием. Мне пора. Пожалуйста, уходи отсюда. Ты не знаешь этих людей, не О, знаешь, на что они способны. Если ты исчезнешь, знай, я тебя из под земли достану. И тогда сломанные антенны и ты уже не отделаешься. Мне жаль, что так вышло с твоей женой. Но не ты один тогда потерял родных. кислород поставил капельницу он не дал ей умереть у нее было сражение крови она бы не выжила но он отвез ее в полевой госпиталь он спас ей жизнь это сказал. он спас ей жизнь может она еще она а, нет нет нет нет нет но обрайен жив а если он тогда может быть Слышишь? Бухари, Я тут тебя спрашивал, помнишь ли ты того урода из Неро, Обрайна? Ну, я все это помню очень смутно. Да, а, да, да, ладно. Ты поспи немного, я тебе потом расскажу. Когда мы отсюда уедем, Дик? Скоро, уже скоро. Слушай, как только твоя рука заживет, мы отсюда свалим. О Брайан, ты меня слышишь, О Брайан? Ах ты тварь! Если ты мне не ответишь, тебе же хуже будет. Я знаю, что ты на этом канале. Не выйдешь на связь, я тебя все равно найду. Ты понял? Сраза. А, ну давай, О Брайан, отвечай! связи. Ты нашел вертолет. Это правда тот самый тип, который был тогда на крыше. Да. Да, это был он. Он нас вспомнил, Сару, что произошло? Не знаю, их послали на юг. Он ее помнит, но не знает, что с ней в итоге стало. Ты же не думаешь, что она еще жива. Что? Нет. Нет, то есть я... Я же не дурак. Я просто хочу выяснить, понимаешь? Хочу выяснить, что с ней стало. Какой нахрен покой? Ты что несешь-то? Ладно, мне пора. Отбой. Теперь еще надо освеживать. Само собой.